У меня других денег нет, Нету? только старые, конечно. Ну, тогда не получится. Ого! Три, четыре, Ничего ага. себе! Вот. Ну, ну как, в банке ну, такие деньги не сдают. Это как не это не сдают? это? не принимает банк. Не принимает банк? Да. У какой банк у вас не принимает? Это у нас, ащет. Ащет банк не да. принимает, это же национальный. Не рынок. принимает. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Ситуация в нашей стране и мире неоднозначная, но мне бы хотелось, чтобы у вас было хорошее настроение, и вы немножко отвлеклись от всей этой ситуации. И поэтому я смонтировал для вас этот ролик, который записал немного раньше до всей этой ситуации. Поэтому в этом видео мы будем платить 1000 гривен. Да, это 1000 гривен нового образца, но платить будем мы не этой купюрой. Кстати, видео на канале у меня уже есть, как я платил такой банкнотой. Ну, и не такими банкнотками, которые я показывал у себя в сообществе. Это 1000 гривен, ну, не совсем оригинальный. А чем же мы будем платить, спросите вы. Посмотрите, какая замечательная, интересная шкатулка, довольно старинная. Штемпель. Это мой друг, талисман канала, передал мне замечательный ключик. Смотрите, какой довольно старинный. И мы посмотрим сейчас, что там. Есть партнер этого видео интернет-магазин Best Coins, в котором вы сможете найти широкий ассортимент иностранных монет. На сайте представлены как обиходные, так и юбилейные монеты почти всех стран мира. Ассортимент магазина очень разноплановый и регулярно пополняется. Вы сможете встретить те монеты, которые просто не представлены в других магазинах. По моему личному промокоду Alex2020 скидка на первую покупку 10%. Ссылка на магазин будет в описании. Механизм работает. Ну что, это банкноты старого образца 92 -го года. Посмотрите, какие банкноты. Ну, есть немножко поновее, но все равно это банкноты, которые уже не встретить на сдачу вам их никто нигде не даст. И мы будем платить этими банкнотами на улицах города. Ну что ж, давайте посчитаем, сколько у нас тут есть. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. По 100 гривен, гляньте. Раньше можно было на вот такие вот деньги, сколько у нас был курс? 7 за 700 гривен поменять на 100 долларов. Именно вот этими банкнотами. 900, 950, гляньте какие. Двадцатка. Помните такие банкноты? 70, дальше у нас 80, 90 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итого у нас 1000 гривен. Ну что, готовы платить? И давайте проведем розыгрыш. Одну из этих банкнот мы разыграем на канале. Подробности будут в описании к видео. Вот такую Банкноту 100 гривен получит один из тех, кто смотрит это видео. Ну что ж, давайте смотреть. Поехали. Нет, у нас такие не принимаются, У нас такие не принимаются. Чего? У нас не принимает банк. Не принимает банк? Да. Какой банк у вас не принимает? Кто у нас? Ащад. Ащад банк не принимает. Кто принимает? Это же национальный банк. Не принимает. Уже проверяли, оставили себе на память. Доложили свои деньги. Ащадный банк не принимает. Ащад банк не принимает. Такие. А такие принимают? Нет старые не принимает. а сядный банк же у меня только такие Извините, нет. Алло, Алексей, это Светлана, поддержка Монобанк. Ранее с вами общались, узнавали по поводу банкнот 96-го года и ну, 2003-го, правильно? Да, да. Ну, уточнила, да, информацию. Дело в том, что сейчас то есть, НБУ установила требование, что эти банкноты они будут в обращении без ограничения сроков, то есть до полного их исключения. Ага, то, то есть, есть их могут, ну, обязаны пока... принимать, правильно я понял? Пока, пока что должны допринимать. Да, вот эти банкноты, они могут находиться в утащении без ограничения сроков, то есть до полного их изъятия. Спасибо. Если что, до свидания. всего доброго. Да, до свидания, хорошего дня. Угу, вам тоже. Какая у меня такая старая? Ух ты. А дайте мне одну гривну, пожалуйста. Гривну, да, у меня есть еще. А, вот такая прикольно. тоже. Ничего, себе. Вообще замечательно, где вы их взяли? Да, <сележ> <сележ> лежали и лежали Я с удовольствием возьму, даже если они уже не ходят <сележ> <сележ> Я лет <сележ> Коллекция. <Артала>. Спасибо <сележ> вам большое, будут еще, приносите еще <сележ> Хорошо okay. Такой возьмете? <сележ> да, других а а, нет? Есть <сележ> А мне довольны, <ты>, у этих лет 5 надо будет А что это? Да 100 гривен, ну наша же самая первая они же сейчас не ходят. А что они ходят? А куда их девать? А я же не знаю. Так на 100 гривен написано. Ну, валюта я понимаю. настоящая. Ну я их давно уже не видела, они не ходят. Просто их заменяют ж... на новые. Ну понятно, ну, ну, понятно ну, но у меня же такие не приводятся. Ну 100 гривен. Я не знаю, какие то Ничего. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> Знаю, ну, их красные дизайны был? были. Ну да, я первый раз вижу такую вообще сегодня. Она вообще как-то где-то осветилась, фигурировала, показывала бы телевизор, Не знаю. Возьми быть другой. Если... Другой. Ой, это было бы замечательно. Спасибо большое. Не хочу вставать идти, чтобы смотрели там. Это правда, неправда. Это извините за неудобство. Спасибо, приходите еще. Немножко не супер новое. Да, да, я не знаю, просто могу ее принять. нет. Да, что, их никто же, ну, не отменял. Ну, что, подожди, давайте. Я... Ну, главное, чтобы настоящая проверьте. Там, так, да, ты ничего, вот этого нет, водяных знаков тоже нет. Как Знаете? нету? Вот я смотрю. Еще не просветится. Она сядет. светится только тем шеей. Я... Все хорошо, давайте. Вы ее гуглите, что ли? Конечно, что мне делать. Здравствуйте. Гугол сказал, 92-го года в один витман. Спасибо. Конечно, еще будет идти. Кто-то, что, их никто не отменял. Может, сейчас по новей, конечно, есть. Вы меня извините, я имею право не брать такие деньги. Чего? Я имею право. А вот Арсу от возьмете? А где вы их взяли Что Ну, дома лежали в копилке. Нет, банке где-то. Вы же не любите уже все деньги нового образца. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, а можно, да, выбрать какой-то подарок? Конечно. Выбирайте, проходите. А, скажите, пожалуйста, а вот такие, принимайте деньги? Ну, это купюры старого образца. В принципе, да, почему нет? Можете выбрать любой подарок и расплатиться такими деньгами. О, супер, отлично, спасибо. Пожалуйста. Это все замечательно, но мне нужны новые купюры. А Я че? их в банк не сдам. Касаться, мне не примет такие купюры. Аня касаться не принимает такое? Такое нет. А и... чего? Не а знаю. их отменили уже гривны? Да уже давно уже другие. Кафе, рваные и так дальше, она будет свои деньги платить. У, у нас Инкасация. не возьмут, вы должны в банк угу. прийти, чтобы вам их поменять. Ну Только так. Ну ладно, сейчас... Так, решил купить что-то покрупнее и подороже. Давайте посмотрим. три жить я вам так 400 думал что дороже будет шуточки наши украинские а ч ⁇ ну по администратором позовете уже администратора не позовете но ну, мне только такие есть еще ну полтинник есть такой полтинник. Нет. Да, а где он побежит меня Прости. <крики> Что-то гривни не хотят принимать. Ну, это нормальные сотни, которые еще <сослушная> а что? старого образца еще 100 гривен, которые еще никто не отнимает. Ну а тут <крики> сковородку не могу купить. <сослушная> <сослушная> <сослушная> да Ну что, давайте поэкспериментируем. Попьем кофе на базаре. Сейчас посмотрим на реакцию. Шесть, да? hào uh -huh. cái mười đồng này có tiêu được không? hả nhớ ta vay vắt sụt toán tiền tiền mới à? ta vay vắt coi, mới kéo đưa cái đưa tiền âm phủ День <связываю> нынче в банке да? собрали где-то да, Что надо как-то такое 3 вот еще 34 Нет, я их не возьму я <связываю> честно говоря. Да, это же гроши а как то ну гроши мы уже не для банка но я ж не банк угу. так а как то а где а же тратить такая ну, банк идите поменяйте вам все поменяют как это сплатежное средство действующее? Так это шли банк. Я вам еще. Раз раз... А при причем тут банк? Это действующее платежное ну, средство. Так я дам девушке, девушка скажет, что а не, это. Нет, ну, сдачу ну, вы не можете давать их. На прием а, вы обязаны. Я, нет, я не обязан. Почему? Потому что они банки. не банк. Не, нет, нет, мы такие не возьмем. А, а почему? А. Да. Ну, лучше, ну, лучше ну в а чем можете аргументировать? Обвиняйте. То что ну. То... Ну, ну как? Банки ну, такие ну, деньги, не деньги не сдают. Как это не сдают? пакет маленький. Нет, нет. А что то у вас за, за такие денежки интересные? 50 гривен, да. ну, нет? Ну, что вы Саша, такие? Давайте. Вас? Саша, Саша! А такие можно просто купить? А такие вот такие? Это деньги, Ну, нормально деньги, все? Ничего ну, нет. Главное, чтобы настоящие были. Ну что, мандарины я купил, а вот в аптеку сходить с такими деньгами не получится. Вас просто-напросто их не возьмут. По крайней мере, у меня не взяли, сказали, что банк у них не берет. Чего? У нас не принимает банк. Не принимает банк? Да. А какой банк у вас не принимает? Кто у нас? А счет. А счет банк не принимает. Да. принимает? Это же национальный Не рынок. принимает. Ну что, давайте дальше. Два. Ого. Три. Щит у меня. Вот то вот, такая. И такие? Были. Да. И, срень. И, срень. Ого! Вот это раритет. Это вообще свежак, Три. мне кажется. <соцентричным> Четыре. Четыре. Пойдут вам в коллекцию или... Да, или... да. нет, просто, что никто знает, а ну-ка скажите мне, у меня если деньги не сильно последнего образца, ничего страшного? А с какого? А, ну, украинские, вот, вот такие сотни. А, не, не, не. Они не везде берут. Нет, вот. нет, не, тоже нет. Чего? Нет, без понятия. Я а такие как? первый раз вообще. Ну, какого года рождения? Вы, наверное, не застали. 99-го. А, 99-го. Да. Они 92-го. Да, наверное, не, вы их не видели, а, да? Нет, я пока уже первый раз их вижу. А гривны такие видели? Гривны видела. О, нет. такими гривнами можно заплатить. Нет. Такими не получится, тоже не получится? Ну конечно, нет. Ты да, елки-палки. Просто не сильно последний дизайн. Но... Где-то были. А, вот, вот такие писа. То лежат, думаю, надо потратить пока. Но у нас такие не ходят. Чего не ходят? Гривни настоящие. Можете проверить, я не знаю где. Карта у вас не будет там? Да нет, на в на, наличке надо, столько денег взял с собой, надо тратить. Макдонси приняли. Хорошо, а двадцатку возьмете хотя бы вот такую вот старую? И десятку вот так вот. Из старых валют, э -э, наверное. Никак купить не получится? Да ладно, датбой, пойду поменяю, идут в другое место. Сколько? 30. А вот так вот, если я уже бачу стол? Я таких не видела уже лет 20. Ну, недавно не ходил. Ну, у меня нету. других денег нет. Нету? Только старые, конечно. Ну, тогда не получится. Не получится мне подать ничего. Я бы манго попил. Просто их поменять, я собираюсь. садку вам? Просто поменять. Просто. А, ну хорошо. Я вам просто поменяю Все. по номиналу. Спасибо, а где вы берете? Ну лежали. Что бы их взять. Все будет вам в коллекции тогда. Чего? Приходит хочется года. Сейчас, конечно, по новее есть, но это старенькие прошлая версия. Мы... Да, мы берем, так, я посмотрел в интернете и сказали, что, что, что, что обязаны все принимать украинские обязаны. гривны. Ну конечно, это же по закону. Обязаны. Ну конечно. В АТБ вас бы тоже приняли. Ну конечно. Да, я знаю. Ну, нормально деньги, все. Никто не обязан. Это частный бизнес. А -а -а. Они хотят берут, хотят, не берут. Так это же гривны, действующие платежные средства. Я у меня есть поменьше, только 50. Вот такие еще Я не спорю, что они настоящие, может быть, дружные средства, но я не, не встречала их давно, поэтому я не могу сказать. займет время, то, что я пойду проверю, есть ли они еще как оплата или нет. А человеку или мне придется докладывать свои 100 гривен. А -а -а. Ну, проведу. Можете проверить, я могу подождать, если а, что я нет, пока нет. поем. Макдональдс отдали, но так... Они прям супер были рады этой сотке. Во время записи этого видео одна бабушка ко мне подошла. И вот такой вот диалог у нас состоялся. И ну смотрите сами дальше. Помните такие 50 гривен старенькие были? Да. Если вы что-то будете покупать, возьмут ли они у вас такие или нет? Старые? Думаю, больше нет. Старые уже. Это может в банке поменяться. Я спросил, не хочет ли она сама себе что-то купить в магазине, но используя эти деньги. Я еле хожу, а -а -а. я не могу, извини. Посмотрим, может у меня что-то так, так я вам дам, А эту буду сейчас сам, тогда пробовать дай реализовать. Здоровья, удачи, большое спасибо. Давайте, бабочка. Настоящая? Да. Ну что, что не брать? Я просто спросил, принимается, она и эти... еще сказали надо где кстати там да спасибо всем кто досмотрел это видео до конца конкретно эту банкноту я разыграю среди тех ставить свой комментарий он не может быть одним словом как только на канале будет 35 тысяч подписчиков так что друзья поддержите пожалуйста это видео лайком и поделитесь со своими коллегами и друзьями всем пока